Всем привет! Это новая часть по восстановлению автомобиля Nissan Almera Спасибо, что пополняют. Вы подписываетесь на мой канал Спасибо, то что ставите лайки оставляете комментарии Для меня это очень большая поддержка Это Та поддержка, которая заставляет меня Двигаться дальше, снимать новые видео Восстанавливать новые автомобили на перепродажу Так что Зацените видео, если вы не подписались, не забывайте подписаться. Так что ставьте палец вверх, приятного просмотра. Так, ребят, начнем подготавливать сам кузов под перекраску. Капот я уже перекрасил, ссылочка будет, я ее сейчас ставлю в это видео. Капот полностью у нас уже готов. Кстати, цвет получился вообще бомба. Можете посмотреть в том видео. А сейчас... Мы будем снимать багажник, полностью подготовлять кузов и перекрашивать. Приятно. Что, приступаем к снятию багажника. Чтобы снять багажник, нам нужно открутить 4 вот этих вот болта с петли. Но перед тем, как их откручивать, нам нужно снять газовую стойку. И нужно отключить от него провода. Как их отключить, сейчас будем смотреть. Потому что сам еще не знаю. Скорее всего придется вот это вот тоже все снять. Может быть там где-то фишки. Ну, вот они есть фишки, но просто я не представляю, как они... Хотя нет, здесь они у нас тоже пролезут. Сейчас снимем вот эту вот обшивку и посмотрим, как и что будет дальше. Так, ну что, ребят, багажник у нас уже снят. Сейчас протираем автомобиль, чтобы на нем не было лишней пыли. И приступаем к подготовке автомобиля. Итак, ребят, перейдем тем, как мы начнем зашкурить. Я вам покажу небольшие такие хитрости. Вот видите, здесь у нас есть резинка, которую нам зашкуривать и красить не нужно. Берем просто обычный мягкий провод, отгибаем немного резинку и просовываем его сюда. Тем самым, отгибая резинку, и краска у нас потом не будет отсюда скалываться. Вот так вот все это выглядит. Вот видите, провод отогнул резинку, мы ее не прокрасим, и здесь кантик у нас будет прокрашен. То есть э он не будет покрашен в стык и краска у нас не будет зацепляться, отколупляться и все прочее. Приступаем дальше. Ну и вообще, ребят, перед каждым каким-то действием я стараюсь сначала все обезжирить, а потом уже начинать ту или иную работу. Сейчас все заклеим антенну. Антенну я буду заклеить, потому что... Здесь саморезы Не саморезы, а болты, которые я никак не могу выкрутить Ну что теперь, аккуратненько заклеим ее Я думаю, все будет хорошо Итак, ребят, крышу я уже подготовил Для того, чтобы нам перетереть ее на машинке Перетирать я буду на сухую Немного приоткрыл люк, заклеил, чтобы нам случайно не поцарапать его абразивными кругами Резинка заклеена, заклеены боковые зеркала Заклеены боковые стекла на автомобиле. Начинаем подготавливать. А как я подготавливаю, вы можете перейти на мой канал и посмотреть. У меня там есть видео. В этом видео я красил капот на данный автомобиль. Там я все разложил по полочкам. Как и что я делаю, в какой последовательности. Почему, когда и зачем. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх, если вам нравится это видео. Приятного просмотра. А, твою мать. Все, ребят, доделал я крышу. Сейчас беру обезжириватель, протираю, чтобы потом было видно, где я не дотер. Обезжириваем и дальше смотрим. Вот, теперь смотрим такие места. Допустим, вот здесь глянец виднеется, не дотер. Где-то. Вот тут вот еще вдоль кром кромочки нужно пройти скотч -брайтон. Сейчас все это проходим, чтобы в дальнейшем у нас не было никаких проблем с этим. Все, автомобиль у меня уже полностью подготовлен, накрыл его тряпкой, потому что уже вечер, будет садиться конденсат, все вышкурено, обдул машину, а пыли по максимуму, ну как бы по максимуму, как получилось. Вот, сейчас буду выгонять ее на улицу и наводить порядок в гараже. Получилось поставить ему телефон, снимаю я пока на телефон, на камеру еще не накопил, блогер начинающий, Оклеиваю под антигравиль. Сейчас так чисто по пропилам, просто броду немножко эпоксидником, а пока у нас порог мотовеет, пробежимся по пропилам. Ну что, ребятки, один порог у нас уже готов В антигравии Сейчас как раз пока замешиваем краску Он у нас подсохнет Гараж я нагрел Получилось, точнее, мне нагреть 19 градусов Я думаю, в принципе, самое то Вот, сейчас покрою второй порог тоже антигравием Пусть они пока подсыхают Все протиры уже все Поперекрыл эпоксидным грунтом. Ну что, ребятки, время 20 минут четвертого утра. Начинаю наносить первый слой. четырех минут как 5 утра смог просто нереально стоит от лака первый слой лака я уже кинул когда он меня спрашивает можно ли машину всю сразу покрасить почему ты красишь по элементам это я уже проветрил и прошло наверное минут 15 я не знаю камера все равно не передает так этот смог но там просто смрад это только крыша, два задних крыла, пороги и проемы. Вот так вот получается у нас после первого слоя лака уже. Итак, ну что, ребятки? Повторюсь, закончил я в 6. А в 9 часов, ну сейчас в 9, ребенка в садик отвез. Уже хорошенечко подсохло, 3 часа прошло. Спать хочу, просто вообще не могу, аж вырубает. Сейчас пойду до обеда посплюсь. Подрасклеим. И пойду немного вздремну. По потекам получилось. Вот лак потек на задней арке. А так в остальном все хорошо. Крыша прям налилась. Ну что, приступим к расклейке. Давай, чух, чух, чух, протыкай, протыкай! Протакай! Опа! Кряв как папка, да? Ребятки, какой это кайф. Когда покрасил, просто начинаешь раскрывать свое творчество. Кайф! Тот момент, когда сам от себя оштащишься. Ну вот, заканчиваю уже с расклейкой автомобиля. А это специально для моего истинного подписчика. Димон, привет тебе отдельный. Вот так вот изменился цвет. Это было, это спойлер с багажника. Вот это стало. Я думаю, теперь наглядно видно разницу. Так, ребятки. Чтобы наглядно было видно тот лайфхак, то что я показывал, когда сюда засовывал провод. Смотрите, теперь расклеиваю автомобиль. Здесь кромка полностью прокрашена. Я это сейчас аккуратненько снимаю. И здесь у меня все красиво прокрашено, ничего задираться и залупляться не будет. Ну что, ребятки, вчера я уже покрасил автомобиль, сам кузов, ну не вчера, сегодня утром, потому что закончил покраску в 6 утра, вздремнул, час отвез с ребенка в детский сад, немножко поспал, и сейчас дальше приступаю к работе. Хотел повешать двери, но понимаю, что лак у нас еще не просох так, как должен, потому что времени прошло всего ничего, поэтому решил на данном этапе подготовить колеса. Колеса я немного зашкурю, потому что где-то отлупилась краска, где-то они немножко пошорканы, приведем их в хороший внешний вид. Поэтому сейчас я поднимаю машину на домкрат, ставлю ее на вот эти вот чурочки. Но первым делом, перейдем тем как поднимать, я сначала пройду вокруг все машины и ослаблю гайки, для того чтобы у нас потом не было никаких сюрпризов. Начнем. Вот такой сейчас на данный момент на ней глушитель. Когда я снимал бампер, хотел немножко отодвинуть его вниз. Но в итоге получилось так, что я его просто оторвал оттуда. Ну, может быть, оно и к лучшему. Зато сейчас сделаем его сразу нормально. Чтобы уже не возвращаться никому к этому делу. Давайте посмотрим, в каком же состоянии диски на Nissan. Здесь уже пошла окись по дискам. Ну, в общем, состояние, я бы так сказал, удовлетворительное. Итак, ребят, давайте мы с вами уже перейдем в то время, когда диски у нас будут покрашены. Для меня это пройдет целый рабочий день, а для вас то все произойдет по щелчку моих пальцев. Чё, я стесняюсь, Даже записать нормально не могу. Ну какова красота, какова красота, ну какова красота, какова красота. Е, е, е. Ну что, ребят, я думаю, него вооруженным глазом видно, как преобразились данные диски. По покраске дисков, переходите ко мне на канал, смотрите отдельное видео, также я оставлю ссылочку в описании. Вот так, ребят, открыл гараж, чтобы переставить автомобиль поближе к стене, чтобы начать ставить двери. А тут зима пришла. Итак, ребят, Хотим. вот я уже приступаю к установке двери Сейчас я вам покажу, как можно одному самостоятельно, без лишней помощи, установить дверь Закручиваем петли. Смотрите, ребят, так вот получилось у меня поставить двери, зазорчики. Так, вот установил крыло для примерки. Вот так вот у нас гнили низа, сделал небольшую заготовку такого вот металла, металл оцинкованный. примерно это все будет у нас, примерно все это будет вот так вот. так, ребят, да, металл здесь еще остался, есть чему приварить, и это очень хорошо. сейчас ставлю, еще раз примеряю, очерчиваю и отрезаю ненужную часть открыла. крыла. Итак, подсохла уже шпакля Я ее перешкурил на машинке 320 наждачкой Под грунт Сначала 240 Потом э, 320 -й. Сейчас до сюда Замотовал 320 наждачкой Под грунт Это сейчас все пройду, 4, прохожу 400 наждачкой Без мягкого круга Потом прохожу на 600 На мягком кругу уже под покраску Также где будет грунт Я перебиваю 400 наждачкой Без мягкой подложки и все еще раз перебью наждачкой с номером 600. Пока еще было время немного на основной работе. Покрасил два крыла. Вот такая вот у меня подставочка для покраски крыльев. Можно будет, в принципе, запатентовать. И задний спойлер тоже покрашен. получилось довольно таки неплохо сейчас буду выезжать нужно отмыть весь салон и поставить сиденье салон я ковры уже постирал с кверхера еще пока тепло было они у меня дома лежат на втором даже уже можно сказать немного мешают и начинаю собирать салон Вот салончик уже мало-помалу подсобрал Поставил заднюю крышку багажника Спойлер Поставил дверные карты Начал уже собирать потихоньку обшивку Пола Дверные карты стоят Сейчас еще сюда резинку не поставил а, Здесь нужно карту прикрутить Вот Короче, все ближе и ближе к завершению. Поставил уже бампер. Выставил примерно по зазорам. Тут зазор небольшой, просто он выставляется вот по этой вот штуке. Сделал равномерно с одной и со второй стороны. Так вот он сейчас уже выглядит. Задний бампер еще не ставил. Сейчас, скорее всего, приступлю к нему. Либо же уже поделаю там домашние некоторые дела. Потому что тоже копятся. От этого никуда не деться. Вот так как бы. Уже почти завершение. Надо будет еще все собрать, Купить дворники. Потому что дворники я снимал на Ауди себе. И в принципе полирнуть ее по кругу. И все. Автомобиль готов к продаже. Поставил задний бампер. Так вот мощно смотрится глушитель. Было пара дырочек на нем. Подварил заднюю банку. Надо будет сейчас придумать что-то, прибраться, придумать что-то с эстакадой. Загнать, обработать днище и приварить заднюю банку. Так вот, бампера все поставил. Немножко занизил автомобиль. Ну, как немножко. Ну, два пальца. Нет, лезут два пальца. Теперь немножко подзанижено. Как бы это временно все. Но автомобиль стоит вот так. Сварил небольшую стакатку на быструю руку. Вот так вот теперь выглядит нище автомобиля. Сейчас это все надо будет обработать антикором. Приварить глушитель. Вот. Все Такая все вот стакатка, короче, получилась у меня. Все равно бывает. Сейчас. По высоте от пола получается на метр десять. Удобно будет лазить. В принципе, все. Сейчас все обезжириваю, подзачищаю и начинаю обрабатывать сегодня еще автомобили. Ну что, ребят, сейчас буду приступать к обработке днища. Наконец-то я приобрел себе вот такой вот пистолет для обработки. Взял две банки вот такого вот антикора. Ни разу не пользовался ни таким пистолетом, ни антикором. Это будет у меня впервые. Ржавчину я уже подзачистил на автомобиле. Ни разу не пользовался ни таким антикором, ни таким пистолетом. Видел просто там видео в ютубе. Но должно получиться просто... Превосходно из соплища. По-другому никак не скажешь. Сколько оно здесь, по-моему, 6 или 4 миллиметра. По-моему, 6. Вот. Ну что, приступаем. Сначала пробую, а затем наношу на все днище антикор. конечно мама не горю только до курка дотронулся сразу полетела поэтому укрывать по-любому надо расклеил уже машинку вот так вот у меня все это получилось все днище обработано две банки хватило но конечно лучше было бы если было три то есть если вы хотите обрабатывать вместе с подкрылками то в любом случае вам понадобится три банки ребят Две банки. Где-то я прошел на два раза, где варил, где голый металл был. Я там проходил на два раза. А в местах, где мне показалось, что нужно больше, я там проходил даже кое-где на три раза. Вот. А так результат, конечно, не знаю, как я до этого без него обходился. Но результат просто пушка. Ну вот, обработал я уже полностью днище. Сейчас буду как-то мудрить глушитель. Уж полуавтомата нет, буду пробовать обычной сваркой варить Многие говорят, вот тачка от перекупа, тачка от перекупа Вы видели, какая она была после хозяев? Ну сейчас-то по документам я, конечно, хозяин Но просто было-стало, ребят Днище, все проварено Обработано оно снутри Это было в первой части, я показывал Обработано снаружи Ну и внешне, ребят Ну это просто, я не знаю Огонь! Все, приварил уже глушитель. Вот так вот выглядит, конечный результат. Красота. И гнить не будет. Вот уже начал полировать капот. У меня станок шумит. Все в работе. Сейчас все зашкурил. На с водичкой. Приступаю к полировке. Автомобиль подполирнул. Убрал пыль, там на капоте волосинки были, на крыле тоже. Так, с этим, в принципе, все закончил. Сейчас буду перебираться в автомобиле. Все прибираю, убираю. О, у меня обед с собой есть, я сейчас еще пообедаю. Вчера у тещи было день рождения. Мне собрали с собой паечку на работу. Вот, сейчас. В общем, сейчас все убираю. Еду на мойку, мою ее. И уже покажу конечный результат. И выставляю автомобиль на продажу. Готовил уже салон. Наполирован, напылесошен. В общем, красота. Сейчас собираю все. Еду на мойку, мою машину снаружи. И уже... Сегодня уже темно на улице. А завтра сниму видео, полный итог, что же у меня получилось по данному автомобилю и выставляю автомобиль на продажу. Ну что, ребят, проект закончен. Давайте же посмотрим, что у меня получилось. Автомобиль был куплен за 58 тысяч рублей. На него у меня было затрачено 26 тысяч рублей. того получается все ушло 84 тысячи. Автомобиль полностью готов, покрашен, переварен. Все, сейчас я приеду домой, смонтирую данное видео для вас и отправляю его на продажу. На продажу я его буду ставить где-то в районе 170-175 тысяч рублей. Почему? Потому что данный автомобиль вложений на данный момент никаких не требует. Он полностью покрашен, проварен По двигателю, по ходовой Нареканий никаких нету, По коробке также все отлично у него Так что еду монтировать видео А вас еще раз я хочу поздравить С Новым годом Пожелать вам счастья, здоровья И семейного благополучия в новом году Всех с праздником Всем пока До новых серий Насчет того, что многие говорят Вот, нужно искать машину от хозяина Нужно искать, чтобы продавал именно собственник да нет, ребят, посмотрите, что было с машиной до того, как я ее приобрел Я ее приобрел у собственника Посмотрите, какая она гнилая была Из поддона бежало масло И где клапанная крышка тоже бежало масло Блин, стаканы просто задние были прогнившие Дно я вырезал, у меня сидушка провалилась, когда я ехал Сидушка провалилась вниз Я вырезал куски дна, заново приваривал крепление. Подумайте, прежде чем делать такие выводы да, я, конечно, соглашусь с тем, что большая часть перекупов делает так, что лишь бы-лишь бы там на жевачку, грубо говоря, прилепили и сделали. Но не все такие. И, ребят, далеко не все собственники, кто будет следить и ухаживать за своей машиной так, как делают некоторые перекупы. Так что сделайте себе такую небольшую заметку и никогда не бойтесь ехать смотреть автомобиль к перекупу.